определились с тем, какая я из чего я хочу. Потом мы определились целевая аудитория целевая аудитория вот эти мужчины кто они и второе в этом пункте чего они хотят эти мужчины как целевая аудитория Какие у них воли, какие у них потребности, какие у них желания. Например, я хочу замуж за миллионера. Все, хочу. Так, какого? Мы сначала описываем, да, какой он. Вот он надежный, стабильный, стабильному надежному мужику, который много в жизни добился. Ему что нужно? Ему нужна надежная женщина, которая не предаст, которая не кинет, но, естественно, не будет изменять, потому что для него это важно. Это его статус. Естественно, Твое позиционирование должно включать эти моменты, чего он хочет. Вот этот гипотетический мужчина. Твое позиционирование будет включать те элементы, которые важны для него и которые являются его частью его жизни. Когда девушки на сайтах знакомств пишут, нищеброды, кто-то там еще, жмоты и прочее, так далее, так далее, не пишите мне, кого привлекаем, именно таких привлекаем. А наша задача составить анкету так, не чтобы отсеять. Отсеять, понятно, надо отсеять. Но те мужчины, которые более низкого статуса, у них мышление более низкое. И они не все понимают. Ну, то есть, может быть, там вообще офигенно красавица анкета, по которой понятно, что, ну, как бы, чувак, ты должен там сколько-то прям прилично зарабатывать и кем-то быть в жизни. Но они, как бы, у них мышление, они умом своим не дотягивают до этого и они могут все равно продолжать писать. Не надо обижаться на них, ну, они просто, ну, как выражение есть, нету тямы, да, у них еще. Вот. А важно в свою анкету вставить те элементы, которые зацепят именно в целевую аудиторию. Есть продукты для, например, массового употребления, да, и есть продукты для топовых позиции да, для более богатых людей чем отличается мышление массовому потребителю нужно все разжевывать нужно прям, потому что это ну никого не хочу обижать но масса воспринимается как сталь как серая какая-то масса тупая абсолютной которой нужно все разжевать people have it называется да им нужно все разжевать маркетинге в продажах то, как простраивается реклама, там вот все разжевывается. Чем более высокого статуса, тем люди они умеют читать между строк. Они считывают по символам, по элементам, по каким-то, по фразам. Они умеют, они... это умные люди. Чтобы, если вы хотите, мужчину, который. С... Умный, умный это не про высшее образование даже, не про то, сколько книг прочитал, а умного в жизненном плане, который на практике умный, который многого достиг в жизни. Это мужчина, который умеет читать между строк. И такому мужчине не надо разжевывать. Наталья, спасибо большое, обожаю твои эфиры, Наталья пишет. Это тот мужчина, которому не надо разжевывать. Он поймет. И ваша задача составить анкету так, чтобы это было на вашу целевую аудиторию. Если ты впрямую напишешь, там, да, я ищу а, богатого мужчину, который меня будет обеспечивать, это будет резко и грубо. да. Богатые, более обеспеченные люди, они общаются интеллигентно и культурно. Поэтому там нужна будет красивая фраза. Он будет читать между строк по красивому слогу, по конструкции фразы. Вижу себя в отношениях с достойным мужчиной, да, это уже какая-то вот перелив идет, да. Моя страсть – большие дома с красивыми интерьерами. Это красивая фраза, которая на целевую аудиторию, потому что этот мужчина, он тоже понимает, что это вот его страсть. Да, кто-то будет писать, у меня нет большого красивого дома, но у меня есть большое сердце. Ты понимаешь, что это не твоя целевая аудитория. Вот, тебе, конечно, мужчина с большим сердцем нужен, да, но и с большим домом. Можно поблагодарить такого мужчину, сказать спасибо большое, да, но как бы не подходишь. Вот можно просто удалить сразу из пар, но будут те мужчины, которые будут тебе хамить, писать. Те, кто не дотягивает, это нормально тоже. Мы не расстраиваемся. Ну, то есть, если продается какая-то дорогая машина, да, автомобиль, и в этот автосалон зайдет мужчина, машина стоимость, например, 5 миллионов, мужчина зайдет, у которого всего там на 500 тысяч машину максимум может купить, а муж вообще за 50 тысяч, и, ну, если он начнет возмущаться, почему у вас такие дорогие машины, это будет, ну, как бы смешно, да, ну, то есть, как бы, зачем на него обижаться, да? мы же понимаем, что не в машине проблема, а, ну, то, что мужчина, что-то он это не дотягивает, да? не дотягивает уже мозгами своими, если он начинает возмущаться, вот, поэтому а, вы должны себя настроить, что если не из вашей целевой, целевой аудитории, вы просто не общаетесь, да. Может быть такое, что, например, мужчина, он обеспеченный, ну, вроде как по картинкам, да, смотришь, но мудаки есть везде. Вот. <laughs> Наша целевая аудитория – достойные мужчины, только не, не только богатые, это должен быть, или обеспеченный там, да. То есть у каждого своего кому-то достаточно там какой-то комфортный просто уровень, чтобы жить стабильно, комфортно защищенное, чтобы вот какой-то был такой базовый комфортный уровень, этого достаточно, да, то есть это не значит, что какой-то обязательно миллионер, да, то есть это может быть для регионов доход мужчины 1200, да, а для Москвы там 1500, и возможно кому-то девушкам это будет как бы нормально, комфортно, и это супер. Может быть даже есть те, кому может быть и ниже нужен уровень, у каждой свои амбиции, у каждого свой уровень жизни и притязаний, да? Сайт знакомств, ну, я Тиндер только вообще пользую. Я другие сайты, там Мамба, там вообще Ай-яй-яй, -ай Атас. -ай, а вот, а, с, я, я как бы сейчас конкретно не беру какой-то конкретный сайт, я сейчас говорю в общем про стратегию позиционирования себя и общения с мужчинами. Так, как, кто я, какая моя цель? Кто мужчина, какая, какие его цели, желания, боли и так далее. Да? И в себя это нужно закрыть.